Здорово! А, здорово, Дмитрий Акимчу, почтение. Как новый год начинаешь? Всего? Ну вот и прекрасно. А у меня? Вызывал? А нет, так разговор небольшой. Давай, давай, говори. Понимаешь, налаживают нам гостей не Да ну. Да, восемь семей велели разместить. И кого же? Ну те, которые при немцах не шибко виноваты, но все же, а. Ну а те, которые. Здорово, виноватые, сам понимаешь. Ну, да, ну, да. ну вот, а этих, значит, сюда. нашу сторонку. Вроде как на перевоспитание. Это понятно. Да. да, да. Дмитрий Да. деда милый, просьба к тебе. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, неловко мне. Почему? Понимаешь, изба у тебя просторная. А вы вдвоем с бабой, может быть, возьмете поселенку, а? Так. а строк, значит, из избы сорудить, да? Давай, давай, Тимоня, командуй, ты же власть. Да какой я Острог? Баба с детем всего-то. Давай, давай, давай, оказывай честь. На старости лет заступиться некому, сыны на фронте. Да погоди ты, дед. За что же ты мне, бывшему старому красному партизану? Ну, в чем же я провинился-то? Ну, деда. Почему и прошу? Потому что бывший красный партизан, Нет. да ты пойми, Нет. ведь она одна осталась, Нет. да я всех распределил. Мне что же Ванде Шухову, что ли? Да ведь он воспитает, это же будет та компания, Нет. да ты поверь, дед. Да не хочу я даже тебя понимать, черт возьми, не буду. За кого ты меня принимаешь? Что ты плетешь? Я хочу и все, не пущу. Пу на тебя, вот и все. Что ты плюешься? Ведь старый человек должен понимать, партизан еще красный. Пущу. Ну, а ну вот и хорошо, договорились. Ага. Всех привет! Да вроде все. Никого не растерял. Да все здесь. Привет, привет! Баб мало. Воду не расплещи. везет. Неужто в сыновней комнату? А черт хромой! Все-таки везет! Я его выгоню! Что разорался-то? А куда Тимоне деваться? Один не пускает, другой не пускает. А мне какое дело? Ишь ты, ишь ты! Осторожно, лестница крутая. Ну, вот и прибыли. Здорово, хозяева! вот принимайте здравствуйте здравствуйте здравствуй Ну, вы тут разбираетесь а мне еще надо других устраивать. Бывай, хозяйка. Ну, а насчет работы и провянту разного... В общем, завтра обсудим. Там, значит, обретаться будете. Ну, ваша. Ваша, говорю, комната. Эдгар, помоги. Что? Хлеб у них коричневый. Хорошо пахнет. Поздно уже. Мам, я хочу кушать. Спать пора. Надо бы покормить мальца. Мама, я хочу кушать. Потерпи. Ой, войти можно? Давай, давай. Ой. Добрый вечер. Заходи. Вечер добрый. О -о -о. Ага. Чего это ты на башку-то напялила? Ой. Ой. Да что вы понимаете, Дмитрий Акимыч, Европа постояльце подарила. Ну, теперь тебе, Катерина, от мужиков отбоя не Ой, нужно. да где они, мужики-то? Ванька Шухов, что ли? аж что как? Ой. Неужто? Ничем не задобрила хозяев. Небось, не все подрастеряло-то в дороге. Ты так пришла или по делу? Мне так захаживать времени нету. Передайте вашей постоялице, что ее зачислили в мою бригаду. Так что завтра ровно в шесть, возле конюшни. А иначе пешком. Искать нас в Таге будет. Покет. До свидания. Пошли, сынок. До свидания, до свидания. Ну и ну. Ах. Отнеси. Тебе завтра на работу. Я слышала. Ну, корми мальца. Постойте. Отпусти, мама. Возьмите, это наши, национальные. Ваши. Так у нас свои есть. Ой, как вкусно. Маша, отходи. Еще маленько. Отпускай. Ой, все, У. хорош. Ой. С тобой заработаешь. На чай. Без сахара. Айда, Костру! Слышь, ты раньше где работал а? а? чего ты молчишь. Понятно. С фрицами ей слаще жилось. Другие на нее горбатились. А давай, девки, перекур. Давай. Характер показывает. А может быть позвать ее? А то все одна до да одна. Еще чего? Пусть помашет топориком. Подстилка немецкая. Ох, какая ты Катерина все-таки. Уж не баба, что ли. Сердца в тебе нет. А баба я буду, когда мой мужик вернется. вернется. Здорово. Ну бывай, бывай. Ман! Зови. Нет, на меня, подавай. Зали. Давай. Давай. Угу. Ну как, землячка? Освоилась немножко? Стараюсь, только руки вот... Не могу больше, мозоли. А ты из кожи-то не лезь, прилаживайся. Какая она не стерва, а подход и к ней найти можно. Вечером заходи, я сведу вас. Еще разок. Домолились, братья. Мы Ну бери за тот конец. Давай. Махнемся. Моя теплее. Нет, мне мой дедушка ее подарил. Врешь, нет у тебя никакого деда. А вот и есть. Вон там живет наш дедушка. Не болтай. Тебя сюда с мамкой привезли. Я все про тебя знаю. Ты фашист. И тебя этот шлем носить нельзя. Сам фашист! Нет. Ешь, сынок. Он пор жить начинает. Опять щей. щей ему не хочется. Ишь, видали барина? Может, тебе мармеладу подать? Ешь. Я пойду. Сиди. Она потом сама зайдет. Еще, может и чаю вместе попьем. Ты одно помни: нам продержаться надо, выжить здесь. Что бы ни стало. Катерина, наша у вас? Кто ваш? Ну, Марта. Там они шепчутся. Марта! Марта, Эдик запропал! Слышишь, Эдик пропал! Надо Смотреть. Ой. Людей надо собирать Я на поиски. Фонарь-то, где фонарь-то? Там, под печкой. Ой. Куда ты его да. запропастил? Да, вот. Под печкой. О, живой! Не тронь. Ты кто же ты завязал? Ну что, стоишь-то? Подыски пяти! Да, слушай. Чё? Я пойду к ваньке, Шуху, за этим. Понимаешь? Ты же с ума с Да не мне, не мне. Надо же мальчишку-то растереть. Ты и мне тоже? Я ж продрог. Ну ладно, иди, старый. Это мозоли. Тебе больно? Больно. Мам, мам, я тебя очень люблю. Спи, мой маленький, спи. Я тебя очень-очень люблю. Спи. Отдохни, спи. Спи, мой хороший. месяц плывет на лодочке, месяц плывет на лодке. Только не уходи, месяц плывет. У Ваньки Шухова по дешевке выпросила. Когда проснется, на как следует. А пока мы тоже полечимся. Что это такое? А? Хедровый настой старики дали. Ой, как неудобно. Перед кем? Перед этими. Что ты о них знаешь? Я на таких насмотрелась. Где? Где? Неважно. Фанатики. Дурачье. Идейное. Ненавижу. Ой. А, а, а, а, сладенький. Не надо, разбудишь. Уходи. Ладно. Я пошла. 1945 года в Берлине представителями Германского верховного. Случай подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная Ой. война, которую вел советский народ. Мы ихнего Гитлера поймали за сараем. Молодец! Ну и ладно, и хорошо, что поймал. Теперь что? как его этого, Геринга головы! <свистит> <свистит> Знаешь, прими, милая, и все пройдет. <свистит> ну, день-то нынче какой. Ну, как рукой с ним? Да погодите, мне уж не понимаешь, кому победа, а кому. <свистит> Ой. Зачем вы так? Вы же ничего обо мне не знаете. В том-то и что не знаем. Ты все молчком-то молчком, а мы не такие, что в душу лезть. И то верно, милая. Ведь давно уже вроде как мы не чужие. Давай, расскажи, за что тебя сюда определили? В чем твоя вина-то? Ну, покайся. Не держи грех на душе. В том-то и дело, что я не знаю, в чем каяться. Перед кем я виновата только сама. Перед собой. И чтобы объяснить это, всю мою жизнь рассказать надо. Ну и расскажи. Расскажи. Тебе легче будет. Что девка? Пиши. Что писать? Вот все, что рассказала, и пиши. Кому? Москва, Кремль. Зачем? Как зачем? Не поверит. Пиши. Ой. Чего ханачишь? Приехали. Ну как, чуешь друг, как тут у нас морем пахнет? Да, вам хорошо, товарищ майор. Вы дома, а мне служить, да служить. Спасибо. Пожалуйста. Счастливо. Давай. Здравствуйте. Вы ко мне? К вам. А я думал, что к себе. Интересно. Хоть мне ничего не понятно. Мне тоже. А эти цветы, они давно здесь растут? А вы что? Что-нибудь имеете против? Нет, нет, почему же? Может быть... Все же представитесь, раз в гости пришли. Гостем я здесь еще не был. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Артур Банга. Как вы сказали? Господи, ты живой. Мы же тебя похоронили. Ну, ну. Вот обманул всех. Даже на том свете побывал. Никто из врачей не верил, что выживу. А, Лайман, может быть, он тоже? Я его раненого тащил. Потом нас накрыло взрывом. Затем госпиталь. Лайман, Лаймана нет. Я пришла. Я хотела сказать, что мы с Берутой обо всем договорились. Я буду жить у нее. Так что ваш дом свободен. Напрасно вы так торопитесь. Все равно. Я свои вещи уже унесла. И цветы тоже. Они вам не помешают? А пока вас не будет я каждый день буду заходить и плевать и сад тоже жалко если погибнет земля здесь сплошной песок странно что странно да я так о человеке вообще может, дрожать за цветок, а может, вот так. Все равно толку не добьешься. Кончай возиться. Сейчас. Только вверх оботру маленько. Во-первых, судил Марту не я. Я только тщательно провел следствие. А факты, понимаешь, вещь упрямая. Факты. Какие факты? Отец ее бандит. Это доказано. Я уж не говорю о том, что при оккупационной власти был старостой. Муж явный приспешник гитлеровцев. Кого судили? Судили отца? Мужа? Или ее, ту, которая, рискуя головой, прятала раненого разведчика? И спасла, между прочим, не только его. Но и много помогла твоему сыну. Это тоже факт. Этот факт подтверждается только сегодня. А тогда фактом было. Извещение о вашей гибели. Твоей и Лаймана. А поверить ей ты не мог. Просто, по-человечески. Не мог, не имел права. Ведь обвинение ей было уже предъявлено. Связь с бандитами. И все-таки, разве не могло быть, что Золс и не заходил в свой дом? Хотя бы для того, чтобы... Не ставить дождь под удар. Не верю. Так же, как и не верил в истории с разведчиком. Но ты можешь понять, что в тех условиях это был подвиг. Вот что я тебе скажу. Добиться пересмотра в таком трудном деле будет нелегко. Но, конечно, нужно. А пока единственное реальное, что я могу тебе обещать, сделать запрос и узнать, где она находится. Да. А все эти материалы, я полагаю, следует передать Ивану Васильевичу. Он разберется. И вот это тоже. Да-да, угу. ясно. Так точно. Так. Здравия желаю, товарищ Лосик. Здравствуйте. Георгий Матвеевич ждет вас. Можно? <смех> О -о -о -о! Ну, здравствуй. здравствуй. Не балуешь, Владимир Семенович. Ну... <смех> Редко заглядываешь. <Да. смех> Садись, пожалуйста. Насчет чайку. Распорядитесь, пожалуйста. <смех> ну, рассказывай, повествуй. Как самочувствие, как настроение. Настроение... Какое к черту настроение? Читал, конечно. А, ты об этом? Вот, посмотри. Это то, о чем ты прочел в газетах. Да. Какое Варварство. Оттуда Хиросима. Угу. Знаешь, у меня все эти дни не идет из головы фраза, сказанная Нильсом Бором. Ну, еще до войны, когда атомные исследования только начинались. Разрешите? Да, да. Спасибо. Так вот, Нильс Бор сказал. Все мы живем на острове, сделанном из пероксилина. И слава Богу, что пока не нашли спичку, которая может его поджечь. Да, теперь тел спичным коробком долго будут трахтить. Ну ладно, ты пей чай и показывай, что притащил. У тебя что, рентген? Нет, тут и так все ясно. Тебя ж просто так на чай не затянешь. Да, это верно. Тут нам переслали. Некая Марта Лосберг пишет Верховный Совет. Будто во время войны она оказала содействие одному человеку. Я-то думаю, что он из твоего ведомства. А кто конкретно тебе нужен? Обер-лейтенант Отто Грюнберг. Отто Грюнберг? Да. Угу. Вокруг него секретов уже нет. Да ты же его знаешь, это Ефимов. Помнишь, что значила для нас тогда его информация из Абвера? Так вот, этот самый Александр Ефимов. Саша? Да. А что с ним? Что с ним? Что-то с сердцем, неоперабелен. В общем, последствия ранения. А сейчас он в госпитале? Был. Сейчас он у родителей в Иркутске. Выбыл из нашей команды, к сожалению, навсегда. Да. Сашка, Сашка. Так вот, надо разобраться, если это все действительно так, как она пишет, ведь только он может ей сейчас помочь. Ну вот что. Я запрошу ее дело. Вышлю Саше фотографию этой э... Марты Лосберг. Э -э -э -э, Марты Лосберг. И попрошу наших товарищей в Иркутске подробно с ним поговорить. И чем раньше, тем лучше. Здравствуйте, граждане! Отдыхаем? Отдыхай. Садись, а ты отдохни немного. Некогда. Писем да много. Диньер. Садись, дай роздых ногам. Отдохни. Постоялеца-то ваша дома? Дом. Где же дома? А что, письмо, что ли, принесла? Принесла. О, неужто из Москвы? Давай, я передам. Заказное, расписаться надо. Ну, дед распишется? Ну, конечно, я распишусь. Нельзя, сама должна. Ой, Нюр, ты сегодня такая вредная. Марта! Да я бы расписался. Марточка! Деда. А. И вам письмо. Господи, откуда это? mm -hmm. Марточка, что тут притихло-то? Неужели отказали? Поверили. Ой, а что, что ты не Поверили. ревушка ты коровушка. Дед, дедушка, Митяюшка, пойди к суды! Ой, Господи, куда он провалился, как сквозь землю? Господи, куда его нелегкая пронесла? Марточка, пойди покричи его не сразу, не сразу его горе про радость. Скажи ему, к чаю бабушка кричит, год Ну, скорее! Эдик, ну-ка, дорогой ты мой дурачок, давай-ка, что тут пишут-то? Ты даже не знаешь, какая радость тебя ждет с маменькой-то. Ну-ка, 8 декабря 1945 года. Дмитрий Акимыч! Тише, горе у меня, горе. Что? Это... Что случилось? Вот Ладченкова, Витюшку на Украине бандеровцев убили. Не говори, бабки пока, не говори. Oh, my God. Сахнуть нельзя. Ну, почему можно? Ты рад, что уезжаешь? Не-а, мне нравится у вас. Ты уже сам говорил, у вас там море, вот такое! Печка, как мы с тобой дрались, помнишь? Помню. Ну и что? Теперь я никого не боюсь. Факт. Если меня в Латвии кто-нибудь назовет фашистом, я ему так двинул по морде, что злалится. Господи, я охота тебе на бабье возьму, глядеть. Ничего, ничего. Мне в удовольствие. Ну, как знаешь? Марта, заходи, не стесняйся. Прошу тебя, присаживайся. Вот... Попрощаться пришла. С кем? С тобой <сосимый> и с Майкой. Ищи Майку в другом месте. А что, она переехала? Куда? А то ты не знаешь и не знала, за что ее сюда доставили. Нет, я знаю. Она в офицерском казино при немцах работала. <сосимый> Вот-вот. это дрянь меня этой сказкой кормила целый год. Пока уполномоченный с документами не приехала, думаю... В нос я не сунул фотографии. Какие фотографии? Из полицейского архива. Надзирательницей она была. Как надзирательницей? Так. Точно. Да. Шидеями тяю дал. Счастье тебе, Марта. Угу. Тебе спасибо за этика. Морозила. Сил нет моих. Это янтарь, слезинка сосны. Иди сюда. Иди сюда. А разве сосны плачут? Плачут. А когда они плачут, мама? Когда им больно. Марточка, что? Дед какого-то человека ведет. Победу не наш, не здешний. Наверно. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте. Раздевайся. Спасибо. Пожалуйста. Я за вами приехал. А мне сказали, что вы уезжать Простите, собрались. Простите. А кто вы? Проходите, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Надь, ты поставь самоварчик. Видишь, человек с дороги, я пойду дровишек наколю. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Манька. Иди к Шухову. Ага. Мать, это я послал к Шухову. Опять ты? Ну э... вечно! Ну тебя! Ну, ведь ну, э... гой же. Разрешите представиться. Я Ефимов, Петр Никодимович. Я отец Саши. Какого, Саша? Сейчас вы все поймете. Вот. Вы припоминаете этого человека? Это... Это Ото Грюнберг. Он сказал, что вы его так назовете. А на самом деле это Саша, мой сын, Александр Петрович Ефимов. Саша? Вот у что? Вот так. Тесен мир. Да. Прими, дочка, отцовский земной поклон, за все, что ты для нас сделала. Да вы что, ну что вы в самом деле? Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А это вот мой сын. Эдик. Эдик, Здравствуй, Эдик. Здрасте. Эдик, знаешь, зачем я приехал сюда? Нет. Чтобы пригласить вас в гости, тебя и маму, к нам в Иркутск, на Байкал. Слыхал про такое море? Нет. Вы не представляете, как Саша всполошился из-за вас. Звонил несколько раз в Москву. Хотел сам лететь. Врачи едва удержали. Что, болен он? Что с ним? Пока он в больнице, но самое страшное позади. Собственно, поэтому я и приехал за вами. А мы вот собрались возвращаться домой. Жаль. Домой. Очень вас прошу, хотя бы ненадолго. Сыну дал слово, что без вас не вернусь. Ну, не знаю. Ну, как, Эдик? Байкал. Поедем. Поедем. Спасибо вам. Спасибо за дом. Давайте-ка. Ну, спасибо, да спасибо. Ну, за Эдикас-то спасибо. Ну, что, вас и золотили, что ли? Вот уедете Перича, одни мы куковать будем. Мать, ладно, ну, ну, ладно. Ну, ну. ну, не будем куковать, по блужке поедем. Сын-то кличет. Ну, Витюшка-то дождей, Витюшка-то. Садись, девка, садись. Поезда ждать не будет. Ну, не плачь. Эдика, береги. береги река, спасибо. Ну, Господь Петь, спасибо тебе. Приезжай, Спасибо. К нам. Ну, уселись. Поехали. Ну, милая. До свидания, Эдик. До свидания. До свидания.